Кензель Атфаль, Дерзкое сокровище, Китабульфека, Книга Фика мусульманского правоведения Бабутара, глава об очищении. Узгур кайфи я талюду и бихтисар. Кратко расскажи, каким образом совершается малое омовение. Юсаммиллах. Сумма я гасилю кассай и лару сгайни саласан аргат. Сумма я тамабу наду, ва я станчаку, ва я ثم يغسل وجهه ثلاثاً، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم يمسح رأسه والأذنين مرة واحدة، ثم يغسل الجليه إلى الكعبين ثلاثاً. الصلاة، نحن بسم الله. Потом помыть кисти рук до да, запястьев. Три раза. Затем надо прополоскать рот. Набрать в нос воды и высморкать ее. Это делать три раза. Затем мыть лицо три раза. Затем помыть свои руки, включая Локти три раза. Затем протереть голову и уши один раз. Заче... Затем помыть свои стопы, включая щиколотки три раза. Докуда будут достигать э, украшения верующего? Хайсу яблюгул Украшения будут доходить до туда До куда доходила вода, которой он делал омовение. Кайфа яарифу ннабию саллаллаху алейху асалям Как пророк саллаллаху алейху асалям Узнает свою общину в судный день он узнает их по следам их омовения, которые будут в виде сияющих звезд на их лбах и в виде сияющих колец на их руках и на их ногах. МАХИЯ НОВАК أي أسباب تنتهك الأمواتين؟ نواكض اليد و وهي الخارج من القبول والدبر النوم المستغرق الجنبة أكل لحم الإبل مس الذكر أرده زوال العقل есть семь причин, нарушающих омовение. И это То, что выходит из переднего и заднего проходов Глубокий сон Большое осквернение Употребление в пищу мяса верблюда Прикосновение к половому органу Вера отступничества Потеря сознания если аслама кафиру, фахл ягтасил? Когда неверующий принимает ислам, нужно ли ему сделать полное омовение? Нам? Да. А у я Что должен делать человек, если он не нашел воду, или если использование воды может ему навредить? Я таямму нам Он должен, он должен сделать таямму землей. Расскажи, каким образом совершается очищение землей. Человек должен Ударить обеими руками об землю один раз затем подуть на них и обтереть левую руку об правую и тыльную часть обеих кистей и свое лицо. Каково постановление протирания на кожаные носки? Сунна -тун, Это сунна, если он одел их на тахаратные ноги. То есть, одел их, будучи в состоянии малого омовения. Кем Сколько по времени разрешено протирать носки путешественнику и тому, кто считается пребывающим дома? Путешественнику можно протирать. Трое суток. То есть, то есть три дня и три ночи. А тому, кто пребывает дома, одни целые сутки, то есть на протяжении одного дня и одной ночи, кто те, которые не признают узаконенность протирания на кожаные носки? Это заблудшие шариты. Нашек мусаляпи финиале пайра. Каково постановление совершения молитвы в чистой обуви? Это одобряемое э, желательное действие.